Итак, ребята, первое задание. Давайте посмотрим на экран. Пожалуйста, кто нам прочитает стихотворение? Так, слушаем, читает Дмитрий. Утро веселый, веселый маляр. Он просыпается рано. С красным ведерком зари, с белым ведерком тумана. Бодро идет по росе. В красных штане и Кисти несет на плече. Свищет. А, свищет, как перв... первая птаха. Итак, задание. Вставьте пропущенные буквы, определите спряжение глаголов. Начали работу. Итак, ребята, мы закончили писать стихотворение. У меня первый вопрос, прежде чем мы будем с вами э, говорить о спряжении. Кто мне скажет, на каком художественном приеме основаны данные строчки стихотворения? Утро веселый маляр, он просыпается рано, с красным ведерком зари, с белым ведерком тумана. Пожалуйста, прием, Тагильцы. Олицетворение, молодец, совершенно верно. Э, давайте определим спряжение. <кхм> Слушаем Гущину. так дальше хорошо и последнее слово свищет свищет а почему никто руку не поднимает свищет свистать спири нет и свищет первое первое спряжение Скажите, пожалуйста, в каких глаголах нам не нужно было определять спряжение, а Алиса все равно нам назвала спряжение? Виталик? Там, где окончание, где окончание? Как сказать точнее? Удар, е". но «е». Да? Да". Там, где ударение падает на окончание, и так понятно, что написать. И там спряжение определять нам е". ни к чему. Нам нужно было определить спряжение у двух глаголов. Просыпается и свищет. Согласны. Е". Согласны. И были еще пропущенные буквы. Пожалуйста, Семенов, с красным ведерком. Какую букву мы вставили? «Ы» И. И ведерком с белым? белым? Буква И. Хорошо. И, значит, мы спряжение определили. С этим мы закончили. А что мы всегда делаем, когда мы определяем спряжение? Если ли у глагола безударное личное окончание? Мы выделяем окончание, обязательно выделили окончание. Так, Виталик, вы... мы... мы ставим глагол в форме инфинитива. Да, совершенно верно. Для того, чтобы определить, и да, и да и если у глагола безударное личное окончание. Хорошо. Э -э ну и руководствуемся каким-то правилом. Каким? Может. Пожалуйста. Если а? ну, значит, это Нет, если перед С те... буквой И, буква и это то это второе. Из второе. Из второе. Из Все буквы, это Да, совершенно верно. Пойдем дальше. Следующее задание. Внимание. Так. Итак, ребята, вы выполняли цифровой диктант. И сейчас мы посмотрим, какие у нас получились ответы. Пожалуйста, Алексей Гичев, прочитает нам ответы первого варианта. Какие у него получились цифры? Так, цифры. Мы не говорим буквы. Так, пожалуйста, колесник. Софья, слушаем тебя. Так, Софья тоже не поняла. Пожалуйста, бедюк Саша. У меня Так. Так. 2, 1, 1, 2, 1, 1. Всё. Итак, еще раз цифры. 2, 2, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 2, 1, 1. Цифры у Саши не совсем правильные, но он понял, как следует сделать. Э, сделать. Да, мы пишем только ответы. Мы пишем только цифры. Так, пожалуйста, какие ответы у Саиды? Слушай. Саида, у тебя в тетрадке цифры должны быть написаны. Они есть? Они их нет. Пожалуйста, Семенов второго варианта цифры. А, я хотела этого пожалуйста, Мите. Два, один, один, один, два. К сожалению, не совпали ответы. Пожалуйста, Виталик, первый вариант. Два, два, один, два, один. Абсолютно верные ответы. Еще раз повторяю. Два, два. Саша, проверяй. Два, два, один, два, один. Это наши ответы. Получается, что у нас три глагола было второго спряжения. Да? Заметишь, ненавидишь, строишь. Так? И два глагола первого спряжения. стелишь бреешь. Да. И у второго варианта правильные ответы. Пожалуйста, Софья. 2, 1, 2, 2, 1. Абсолютно верно. Молодец. Ребятки, посмотрите, пожалуйста, на экран, проверьте, все ли слова вы написали грамотно. И особое внимание мы обращаем на глаголы первого и второго спряжения. Да? Где у нас «иш», а где ешь. И если у вас будут вопросы ко мне, пожалуйста, вы их задаете. Договорились? Итак, ешь или «иш». Посмотрим. Итак, пожалуйста. Все ли нашли свои ошибки? Может, где-то, если неправильно, исправьте. Зачеркните. Так, у всех правильно. Ангелина, ты нашла хоть одну ошибку у себя? Так, да. пожалуйста, кто нашел у себя ошибку? Поднимите руку. Отлично. Митя, в каком слове была ошибка? Территорию. Территорию. Ты одну «Р» написал? Нет, я написала в конце две «Р». А, а все, все, поняла. Ангелина, а у тебя где была ошибка? В последнем слове «Кристалл». Кристаллом, две «Л» надо, да? Да. Надо две да. «Л». Хорошо. Ребята, давайте мы посмотрим сейчас на окончания, которые представлены на экране, на презентации. Внимание! Сокер, тебе видно хорошо? Скажи, пожалуйста, какой грамматический признак, какую часть речи ты можешь назвать по данному окончанию? Мы слушаем тебя. Это глагол, хорошо. Какого спряжения? Так, глагол первого спряжения, хорошо. Еще что можешь сказать об этом глаголе? Он какого времени? Виталик а. подсказывает настоящего времени. Не надо бояться. Итак, настоящего времени и лицо, число. Ешь. Второе лицо и единственное число. Пожалуйста, Лера Осначек, слушаем тебя. Так, значит, это глагол второго спряжения. Здесь множественное число. Значит, лицо первого, первого лица. Ити, ити. Первое им будет. Им. А первого у нас ити, значит, второго лица, множественного, множественного, числа. множественного числа. Так, пожалуйста, Петров. Я задумала слово, ребята. В моем слове есть приставка, как в слове выбирать, угу. корень, как в слове растущий. Окончание, как в слове, приклеишь. Какое слово? Я задумала. Так, пожалуйста. Еще кто знает? Так, ну, Лера. Вырастешь. Вырастешь, Вырастешь. правильно. Слово «вырастешь». Лера, что такое спряжение? Спряжение глаголов изменение глаголов по лицам и числам. А ты знаешь, как определять спряжение? Да, мы должны смотреть по отключанию. А, например, мы возьмем э, «играешь». В значении есть, значит, первое спряжение. А ты знаешь глагол «испоряжение»? Да, знаю. Значит, гнать, держать, дышать, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть, а еще смотреть, вертеть, и зависеть и терпеть. А ты можешь определить спряжение у глагола «красить»? Да, могу. Нам надо посмотреть на окончание. «Красить». А окончание... И значит это второе спряжение. А Окончание спряжение? разве «ить»? Окончание «ти». Ти". Окончание «ти». А, а... Суффикс? А, суффикс. И значит это второе спряжение. А зачем мы определяли сейчас спряжение? Вот ты недосказала. Значит в третьем лице вот нужно знаешь. написать. Ну как и ты и напишешь и глагол? Нам же не нужна неопределенная форма. Лера, приведи пример, предложение, чтобы было либо третье лицо множественного числа, либо третье лицо единственного числа. Предложение. Так, значит, сегодня мы красили забор. Красили в прошедшем времени нам не нужно. Нам нужно настоящее время, чтобы мы могли говорить... Лицо не определяется в прошедшем времени, Лера. Сейчас мы красим забор. Мы красим забор. Да, мы красим забор. Итак, спряжение у нас второе, ты сказала, да? Значит, окончание? Окончание им. Да. Так, внимание, проверьте, пожалуйста, по ответам, которые даны на доске. Проверьте, правильно ли вы написали. И если нужно, задайте вопрос, пожалуйста, где у кого была ошибка, в каком задании? Так, три ошибки, ну, Артем, это очень много ты сделал ошибок. Так, вопрос задай, где у тебя ошибка, в каком задании? Так, давайте ответим Артему, седьмое задание, найдите лишнее слово, объясните Артему, почему лишнее слово это дремуч, Кусковская объясняет. Она не знает, кто может. Петров? Найдите лишнее слово. Артему объясняем седьмое задание. Дремуч, умоешься, постричься, увидишь. Какое слово лишнее? Ну, Жарова? Я прошу объяснить, почему. Янович, Максим. Потому что там, это типа, его нельзя никак соблюдать, а другие все можно Так, у трех глаголов ты определяешь спряжение Хорошо. А у слова «дремуч» спряжение определить нельзя. Семенов, мы в следующий раз не будем тебе рассказывать ничего, потому что ты не слушаешь. Итак, Михненко, Ксения, сделала правильно седьмое задание? Да. Скажи, пожалуйста, по какому принципу ты выделила слово «дремуч»? Ты просто так написал наугад. Итак, надо было задать вопрос. Внимание, Петров, задай вопрос, пожалуйста. К слову дремуч во втором варианте, седьмое задание. Да, а, ну, как, о, как, Каков, да. хорошо. К слову, умоешься. Что, Что, делаешь? Что сделаешь? Что умоешься? Так, к слову постричься. Что, Что сделаешь? Под... Что хочешь? И к слову увидишь. Что сделаешь, увидишь? Так, таким образом делаем вывод. Везде вопрос какой Петров был? Алексей, вопрос какой был везде? Везде был глагольный вопрос. Алексей, глагольный вопрос. А к слову дремуч мы задали вопрос. Каков? Это как, кстати, снарская Маргарита. Какой вопрос это? Каков? Это какая форма прилагательного? Так, Митя, полная или краткая форма? Каков дремуч? Краткое, конечно, это краткое прилагательное, и оно, кстати, пишется с мягким знаком или без. Посмотрите на конце слова с мягким. С мягким. Ну как же с мягким? Дремуч. А, краткое а, прилагательное не пишется не без мягкого знака, нет. а слова умоешься, постричься увидишь все три слова с мягким. с мягким знаком. Еще вопросы есть? Нет. нет. Хорошо.